здравствуйте сегодня будем готовить огурцы горчичной заливки берем 4 килограмма свежих огурцов намываем их режем их на кусочки для того чтобы маринад состоящий из горчичной заливки хорошо пропитывал их также нарезаем и остальные ингредиенты входящие в состав этого салата Одна луковица, которую нарезаем кольцами И одна головка чеснока Зубчики которой мелко издробляем Ингредиенты для приготовления заливки Соль 3 ложки столовых Горчица сухая 1 столовая ложка Так я ранее засыпал, поэтому... Я повторно не сыплю, только показываю. Сахар. Один стакан, это 200 грамм. Масло растительное. Один стакан, 200 грамм. И уксус 9% один стакан, 200 грамм. Все это выливаем, потом добавляем еще черный молотый перец, 2 чайных ложечки маленьких, и все это аккуратно перемешиваем. Итак, перемешали и даем этому составу постоять не менее одного часа, чтобы они хорошо насытились теми ароматами, которые здесь присутствуют. Теперь будем накладывать банки. Накладываем банки, не спеша. Потом будем заливать данной заливкой. Итак, оставшуюся заливку выливаем равномерно по всем банкам, распределяем и потом будем все это ставить на стерилизацию. Когда вода закипит с банкой, от этого момента считаем, где-то 15-20 минут должно стерилизоваться в зависимости от объема банки полтора литровая банка где-то стерилизуется около 15 минут. Достаточно. Прошло 15 минут. Теперь будем доставать банку и закрывать ее ранее стерилизованной металлической крышкой. Вот достали баночку. Огуречная заливка. Вот как она выглядит. И берем крышку, достаем тоже стерилизацию, которая прошла, и закрываем закаточным ключом. Можно и под капроновые крышки, но придется вставить тогда в холодильнике. А так, когда металлическим ключом более прохладное место, то погорь можно опустить и будет она стоять там до определенного времени, когда она нам понадобится. Закрываем так ключом, смотрим аккуратно, чтобы если ключ не полуавтомат, то чтобы не перетянуть, чтобы банка не лопнула. Закру... Закрыли так и все. Теперь стерилизация этой банки готова. Другую также поставили и так последующие банки будем закрывать. Закрываем крышку, чтобы она быстрее пропарилась. Вот так выглядит наша продукция, которую мы подготовили на зиму. Всем приятного аппетита! Надеюсь, это видео было полезно. Кому понравилось, знаете, что делать. Если хотите быть в курсе всех моих новых событий, то подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до свидания.